Здравствуйте, меня зовут Владислав. Я инженер компании Alter Air. В данном видео мы будем рассматривать наше техническое решение, чертежи по системам отопления, вентиляции, кондиционированию, водоочистке, водоснабжению и канализации. По вентиляции была организована система с двумя вентиляционными установками с рекуперацией тепла Яблотрон Futura L номинальная производительность каждой. 350 метров кубических в час но на максимальных оборотах они могут давать и по 450 метров кубических в час основной принцип работы данной вентиляционной установки это регулировка качества воздуха в чистых зонах по co2 основная цель это поддержание чистого воздуха при помощи данных датчиков в каждой зоне. Как это работает? Если дома никого нет, вентиляционная установка работает на минимальных оборотах, это 112 метров кубических в час. И вав-клапана, которые установлены на каждую зону от 1 до четырех штук, в зависимости от количества воздуха, они открыты равномерно. Соответственно воздух поступает равномерно в каждое помещение. Удаляется воздух через грязные зоны, также равномерно по количеству вавклапанов. Если человек заходит к себе домой в какое-либо чистое помещение, то датчик co 2 он видит увеличение ppm, то есть ухудшение качества воздуха, и передает сигнал до вентиляционную установку, и чистый воздух начинает поступать именно в это помещение. Но вентиляционные установки продолжают работать на минимальных оборотах. Это очень важно. Если человек с этого помещения выходит в другое, то приток свежего воздуха он продолжает поступать, ну, скажем так, в старое помещение, где был человек, для того, чтобы нормализировать качество воздуха. А в другое помещение, куда заходит человек, там PPM ухудшаются, и вентиляционная установка подает воздух э, в следующее помещение. По расходу воздуха в данном случае, если вентиляционная установка понимает, что она может добиться э, качественного воздуха в каждом помещении, работая на минимальных оборотах, то она работает на минимальных оборотах. Если в каком-либо помещении она, у нее не получается добиться комфортного качественного воздуха она повышает свои обороты до тех пор пока во всех помещениях не достигнет заданное количество пипи. по вытяжке в каждой в грязных зонах это санузлы тех помещения гардеробные у нас есть включатели света мы Встраиваем в коробку а, включателя света так называемый boost button. При этом выключатель должен быть обязательно с обратной пружиной. Сейчас расскажу, для чего это нужно. А, если человек заходит в санузел, а, один раз а, нажал выключатель без задержания, то а, вентиляционная установка включает вытяжку только в это помещение на 15-20 секунд, минуту, в зависимости от того, насколько мы настроим в наших настройках. Если клиент, заходя в это помещение, зажимает клавишу более чем на 3 секунды, то опять-таки вентиляционная установка это видит и она вытягивает только с этого помещения воздух на э, тот период времени, который мы зададим. опять же, Но при длительном нажатии, нажатии мы, как правило, указываем от 15 до 20 минут. Но клиент может выставить э, и до целого часа вытяжки с данного помещения. Если одновременно двое или трое людей заходят в разные санузлы либо гардеробы, то вентиляционная установка, она это видит и свою вытяжку она расформировывает по всем трем помещениям сейчас я покажу на чертеже примерно как это реализовано мы видим что у нас есть три этажа раз два и три значит на данном объекте всего установлено две мета установки. По квадратуре помещения здесь около 350 метров квадратных. Будет проживать 5 человек и очень часто будут гостить гости. Значит, в данном случае у нас на чертеже видно цокольное помещение. Подача от вент установки в чистые зоны. Это у нас кухня, гостевая комната. Забор у нас с грязных зон зона э, варочной поверхности это у нас гардероб, санузел э, два технических помещения э, здесь у нас постирочная и еще один санузел э, допустим человек заходит в это помещение датчик co2 который висит здесь на стеночке улавливает это начинает подаваться воздух через данный ли, ли, линейный диффузор э, забор воздуха происходит равномерно во всех вытяжках. Если же клиент находится здесь, подается воздух через данный линейный диффузор и кто-то из детей заходит, допустим, в санузел, то весь этот, вся эта вытяжка она идет в данный диффузор, в этот санузел. Что еще стоит учитывать в нашей вентиляционной установке Яблотрон? У нее есть отличная функция как буст баттон на кухонную вытяжку. Что это означает? Когда клиент включает кухонную вытяжку, у нас установлен присостат в воздуховод вытяжки, и вентиляционная установка включается на 300 метров кубических в час и начинает вытягивать весь воздух, только с одной решетки, с одного, с одного диффузора, в той зоне, где установлена вытяжка кухонная. Но при этом вытяжка кухонная продолжает работать. Приток воздуха, это очень важно, он распределяется по всем точкам, по всем чистым зонам. Таким образом, у нас, если мы посмотрим на вот такой график, в данной точке у нас происходит забор воздуха, а во всех, со всех остальных зон происходит подпор свежего воздуха, чтобы, допустим, запах жареной курицы не выходил в остальные помещения. Также у вентиляционных установок Eblatron есть отличная доп-функция, то есть дополнительное оборудование, которое называется Кулбриз. «Cool Это специальный тепловой насос, который устанавливается на вытяжном воздуховоде с помещений перед вентиляционной установкой. Почему не на подающей линии? Это очень важно понимать. Потому что воздух легче охладить тот, который мы забираем с помещения. Потом этот холодный воздух поступает в рекуператор, и в рекуператоре уже происходит обмен холода выпадающий воздух по системе кондиционирования на данном объекте реализовано два типа кондиционирования первый это канальные кондиционеры 4 штуки на первом этаже в основной большой большую комнату это кухня-гостиная второй этаж это три самых главных помещения это первая хозяйская спальня и две детских спальни Второй тип кондиционирования – это напольные фанкойлы фирмы Daikin в цоколе, установлены в спортзале, на кухне, в гостевой комнате и в так называемой оружейной. На первом этаже – это гостевая комната и кабинет. Фанкойлы работают и на холод, и на тепло, которое производит нам тепловой насос Wisman Vitacal 200S. Дальше я вам расскажу ориентировочно по мощностям, на какие данный тепловой насос был рассчитан. Пройдемся по чертежам. Значит, цокольный этаж я уже рассказывал. То есть здесь только система вентиляции и 4 напольных фан фирмы Daikin. Первый этаж, канальный кондиционер на кухню-гостиную, 2 фан-койла напольных на кондиционирование, 2 вентиляционные установки с кулбризами в гардеробе. На втором этаже 3 канальных фан и вентиляция. На следующих трех чертежах мы будем видеть размещение датчиков co 2 наших и буст клавиш. То есть первый этаж, второй этаж. Мы видим то, что мы буст клавишу выводим в вытяжке кухонной да, для того, чтобы у нас вентиляционная установка переходила в режим кухни. Буст клавиши во всех техни технических помещениях и датчики co 2 в основных. Это Два помещения, кабинеты гостевая, и основное помещение кухни-гостиной. На втором этаже датчики co 2 в трех спальнях, это две детские и спальня гостевая. И буст клавиши, санузлы, гардеробы и тех помещения. Следующие три плана это опуск потолков, только наш опуск. В тех зонах, где установлены воздуховоды, Венц. У нас опуск потолка 100 мм, в тех зонах, где установлены вав-клапаны, опуск потолка 220 мм, в тех зонах, где канальное кондиционирование 170 мм, где установлен канальный кондиционер 245 мм, где просто вентиляция на железных воздуховодах с изоляцией, это 120 мм. На втором этаже тот же самый принцип. На следующих трех чертежах это фреонопроводы с теплового насоса и фреонопроводы от кулбриза cool и кондиционеров Daikin канальных кондиционеров дайки следующий чертеж это обязательно задание строителям на отверстие почему это делают инженера это чтобы монтажники не тратили слишком много времени на отметки все и размеры то есть мы это делаем изначально и намного проще и быстрее происходит данный тип работ а теперь очень важный момент это план люки на всех трех этажах что хотелось бы сказать, если у нас вентиляция на базе вав-клапанов, мы должны обязательно проектировать люки для их обслуживания. То есть на цокольном этаже мы видим, что у нас три зоны по вав-клапанам, соответственно у нас три, три отдельных люка и каждому люку свои привязки и свои размеры. На в первом этаже, опять-таки, это три зоны вав-клапанов и одна зона – это канальный кондиционер Daikin FBA-60. На втором этаже это три канальных кондиционера, соответственно, три люка и две зоны по вав-клапанам. И обязательно задание электрикам, только на данном чертеже мы даем задание нашим электрикам, которые прокидывают провод между нашими системами. Это буст-клавиши, CO2-датчики, вав-клапаны и сама вентиляционная установка. Опять-таки цоколь, первый этаж и второй этаж. По отоплению... Количество общих тепловых потерь на весь дом составляет 18 кВт. А на данном объекте у нас установлен тепловой насос Wisman Vitacal 200S, который работает и на холод, и на тепло а как дополнительный источник энергии это газовый котел Vitodens 100W тепловой насос полностью управляет котельной управление происходит с телефона управляются насосные группы на теплые полы это первый второй третий этажи управляются насосные группы на радиаторное отопление и управляется насосная группа на фанкойлы все эти системы управляются в упогодозависимом режиме то есть делаются графики по температуре подачи в систему отопления в зависимости от внешней температуры воздуха. Опять-таки на радиаторы, на фан и на теплый пол. Пройдемся отдельно по чертежам по каждой системе. Первый этаж, как я уже говорил, это фан-койлы, 4 фан-койла. В данном помещении это у нас помещение котельной. На следующих чертежах я более детально расскажу о нашей системе. Первый этаж полностью весь в теплых полах, поэтому а, здесь радиаторов практически нет. Здесь только установлены фан на холод в летний период времени. Это такие основные помещения, которые необходимо обслуживать холодом. А, первый этаж. В кухне-гостиной у нас установлены два конвектора внутрипольных фирмы Кампман. Они будут с вентилятором и радиаторы Керми а, под каждым окном. По теплому полу. Здесь теплый пол только в зоне кухни, в техническом помещении возле кухни и в санузлах, а также в коридоре. В основном по радиаторам это радиаторы Керми, немецкие. В основном мы все объекты комплектуем именно данным типом радиаторов. Также фанкойлы в тех зонах, где необходим холод от теплового насоса. Напомню, что в кухне-гостиной у нас канальный кондиционер Daikin. Почему мы разбиваем, что часть фан а часть кондиционерами? Да потому, что у нас слишком большое количество холода, необходимо подавать в данный дом. И тепловой насос полностью не справляется с этой нагрузкой. Поэтому мы разбили часть, это холодная вода, которая будет поступать на фан а часть, это фреоновые линии. В нашем случае фреоновая линия это 4 канальных кондиционера, а вода это шесть фанкойлов. И второй этаж в хозяйской спальне это конвекторы Campan QK очень тихие конвекторы, которые подбирались максимум на второй скорости из 5. соответственно они больше, больше период времени будут работать на первой иногда на второй скорости когда на улице будут большие морозы по второму этажу теплый пол у нас только в санузлах и радиаторы Керми. это цоколь Полностью цоколь в теплых полах. Здесь стоит отметить, что каждые участки, где теплого пола нет, отмечены размерами, чтобы ребятам, нашим монтажникам было легче монтировать и было меньше вопросов к инженерам. Это первый этаж. Теплый пол в кухне, в коридоре и в санузле с техническими помещениями. Второй этаж, теплый пол, только в санузлах. Данный чертеж – это система водоснабжения. У нас система водоснабжения построена на гребенках, но система построена не так, что на гребенке идет отдельный выход на каждый потребитель, а гребенка на четыре выхода, которая как бы сделана отдельно на зоны, так называемые. Это зона первого этажа санузла с кухней, зона второго этажа, это санузел с кухней и зона третьего этажа это два санузла одна зона и вторая зона соответственно мы на гребенке можем отсекать эти четыре зоны система канализации в принципе, основное, основная сложность, которая была, была на данном объекте, это то, что выход канализации у нас всего один, а нам нужно выводить канализацию со всех точек дома. Основной проблемой это было вывести канализацию с Но Нам повезло, что на данном объекте была сделана траншея специально для прокладки канализации и выход в септик из дому был посажен таким образом мы смогли вывести все наши выводы с правильным уклоном. Обязательно канализация с фан канализация от кондиционного котла Висман от системы водоочистки, с канальных кондиционеров. На канальных кондиционерах это установка сифонов HL138, это вывод скул-бризов, вывод на улице с внешнего блока теплового насоса, чтобы вода уходила вовнутрь, а не э, распространялась на улице, как это любят делать э, другие компании. Здесь мы видим а, наше основное помещение по отоплению. Это котельное оборудование. Размещение котельного оборудования на разрезах на стенах и вид сверху. То есть на виде сверху мы видим а, справа установлен тепловой насос. А, левее это его помощник газовый котел. А, две бочки. Одна бочка это буферная емкость на 200 литров, которая необходима для теплового насоса, для качественной работы. Вторая емкость – это бак ГВС на 500 литров, с двумя теплообменниками: нижний теплообменник для теплового насоса, верхний теплообменник для газового котла. Также 4 насосные группы: две насосные группы – это на теплый пол, это отдельно цоколь и отдельно первый и второй этаж; две насосные группы – это ДУК, это на радиаторы, опять же первый, второй и третий этажи. И насосная группа ДУК, это на фан отдельная насосная группа с мощным насосом, который будет прокачивать жидкость. Мощным, потому что на фан нужен большой проток теплоносителя. И в данном углу мы установили систему водоочистки, система водочистки EcoSoft софт колба это BB20 фильтр на 20 микрон который будет очищать грубые частички перед входом в так называемые головы системы водоочистки первый баллон это FK 16 типа который будет убирать жесткость и железо второй баллон это от сероводорода 16, -й, 16 -й тип по системе антипотопа на данном объекте была применена новая технология от Упанор называется она Upanor fin. это двухходовой клапан а, который оснащен сложной автоматикой а, устанавливается на ввод холодной воды в дом а, он при помощи ультрафиолетовых волн а, изучает систему водоснабжения дома при ее настройке мы должны открыть каждый кран, чтобы он у себя в памяти забил эти расходы воды. При несанкционированной утечке, либо при открытии какого-либо крана, который мы не указали при настройке. То есть при, любой, при любом расходе воды, который был, не был указан при настройке данного клапана, он перекрывает воду в систему. Так, здесь мы видим принципи принципиальную схему котельной. В принципе, я уже по схеме все рассказал, поэтому на ней мы зацикливаться особо не будем. Перейдем дальше к следующим планам. Здесь у нас, скажем так, тоже принципиальная схемка по трем по гребенкам ну, с четырьмя выходами. И следующий план, это, скажем так, план от хороших дизайнеров, ну, в хорошем смысле слова, очень важный план для проектирования и монтажа системы водоснабжения и канализации. Что здесь мы видим, это развертка санузла, каждого санузла, который есть на этом объекте. Что мы здесь видим, четкую модель слева. Внутренней части и внешней части. И четкую ее привязку. То есть, если это встроенный смеситель, мы видим его высоту. Это 1050, и мы видим его привязку к стены 425. А, слева мы видим, а, вот он, такого типа. Что это нам дает? При проектировании системы мы сможем подобрать а, диаметр трубопроводов, который подходят к данным а, приборам. А, это очень важно именно в душевых. Потому что это бывает как 40 литров в минуту, так и 15 литров в минуту. Поэтому это очень важный параметр. И при монтаже здесь есть все привязки, к которым привязываются наши монтажники, когда монтируют систему водоснабжения. То есть на, на начальном этапе они должны смонтировать внутренние части смесителей таким образом, чтобы в будущем а, эта картинка выглядела именно так, как мы видим на экране. Всем огромное спасибо за просмотр этого долгого видео. Спасибо за терпение, что, что досмотрели его до конца. Будем рады, если вы поставите лайк. Э -э напишите какие-либо комментарии под данным видео. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Всем пока.